это вот такой вопрос: очень сложный вопрос, а вопрос такой: просто он пришел частным образом, так, семья и девочка, которая 19 лет исполнилось где-то примерно. И вдруг, ну, это не часто, нередко точнее, бывает, когда некомфортное отношение к своему полу. Бывает, люди меняют пол. То есть, с чем это может быть связано? Но ну, вот в данном случае некомфортно этой молодой девушке быть в ее женском теле. А, связано. С это карма? Это карма или это влияние современного вот нашего общества, когда подменяется полностью ну какие-то общечеловеческие человеческие моральные ценности? Или это все же карма? У меня встречалось в практике два случая, я попробую объяснить. Здесь, безусловно, кармическая история, надо смотреть, прежде всего, рот, что там происходило. Про свою кармическую историю моих клиентов, точнее, я могу рассказать следующее. Это был урок любви, то есть в свое время люди, ну, скажем так, убили других людей, которые любили друг друга, ну что-то из ä, темы вот, Ромео Джилеты. А во втором случае уничтожила свекровь, там мама тоже пошли все, ну что называется, удавили любовь. Действительно, она была на духовном уровне, потому что один из людей принадлежал еще послушникам в церкви, но не разрешили, в общем, как бы там... С таким еще элементом, поэтому здесь они проходили урок любви. То есть это, вы знаете, это такие мезорианцы, когда разница в возрасте, в социальном положении, или в данном случае, ну не в данном вообще, да, по вопросу, смена пола, это кармический урок, несмотря ни на что, несмотря на общественное мнение, которое будет гнобить, ну каждый со своей там, лептой лезет. В общую копилку и ты должен пройти а, несмотря ни на что даже в таком положении то есть при смене пола этих людей на самом деле учат любить но я вот с ребятами у меня было два мальчика вот как раз работала с ними у них действительно обидки на на, на женщин но поверьте во всех историях все начинается с женщины вот как она пошла в Библии со, со змей, с этим яблоком, вот она так и идет. Потому что мужчины у нас не берутся ни с Марса, ни с какой-то звезды. Еще раз повторяю, что их воспитывает женщина. Если любого ребенка, там, ну, раньше воспитывали воспитание в древние времена, занимались мужчины, они умели это поставить, потому что именно мужчина отвечает за адаптацию в обществе, потому что если женщина, она убирает, там, не лезь туда, не ходи сюда, не лезь на дерево туда, не ходи там. Кирпич на голову, туда не ходи, машина обязательно должна переехать. То есть, вот этот ненормальный страх, который блокирует на самом деле ребенка, потому что он не в адеквате. У него весь мир на ладони, он не понимает, что там вообще творится, он в принципе любопытен, не понимает плохо, хорошо, он, для него все в кайф. И она начинает ставить вот эти блоки, причем ребенок уже считывает, находясь в поле матери, он начинает тоже бояться, не понимая ничего, о чем идет речь, да, вот он, первые страхи, откуда идут. А потом они уже идут с фобией, потому что они не прорабатываются, потому что мама это заложила. Отец скажет, нет, давай вперед, покажи себя. Лезть на дерево, зато ты в курсе будешь как оттуда падать или как туда вкарабкиваться. Но зато эти женщины, эти мужчины потом добиваются больших успехов в жизни, в карьере. Они делают деньги, они строят дома, они умеют командовать людьми, они умеют выходить из кризисных ситуаций. И, и такое количество людей крайне мало как раз у специалистов нашего профиля чем больше женщина лезет, чем больше она опекает, чем больше она лезет со своим «я так не делай, я так сказала», и начинает вот эти вот все функции выполнять армейские, все, любви нет, значит, будет обязательно патология. Но эта патология, она не взялась не сейчас, скорее всего, она была добита, просто мама там, наверное, не совсем в адекватном положении, но мы слишком любим, слишком навязываем ребенку какие-то моменты, я уже как объясняла, говорю, вы же не станете пихать ребенку гречневую кашу, если вы ее любите, а он ее терпеть не может. То есть надо учитывать с самого начала, что э, хочет, как он идет, а не вот эти вот грязня, не навязывать свое мнение, чтобы ребенок не жил вашей жизнью прежде всего. А там, да, как правило, это вот обиды на мужчин непроработанные, которые дальше идут, хотела замуж одного, любила одного, там, подставила, не ушел, вот эти вот вещи набираются, а потом кубарем, конечно, несутся по родовым ветвям, и потом вылазит то, что вылазит. Ну, просто любой случай, он всегда уникален в этом смысле, с кого-то, с кем-то действительно можно проработать и понять, где вот этот отсчет, какую кнопку пережать, чтобы вернуть человека вот в состоянии, скажем так, равновесия, да, статус по чтобы он уже понимал, где он здесь сейчас, какой пол, что я хочу, в какой дороге идти и так далее. Есть действительно моменты, которые вот перемыкают и от этого никуда не уйти, это вот кармическая отработка, чтобы была любовь в любой ее форме, но она была. Потому что только любовь будет доказывать то, что существует высшая духовная связь и отношения. Потому что только любовь проходит века, из века в век. Потому что только это мы понимаем, читая старые какие-то книги. Почему Пенелопа ждала Одиссея, там, почему существовали Ромео и Поэтому вот эти вот... Желания, мечты, принца на каком-то конении, уже неважно на каком, и в шалаше и рай, а потом начинает претензии, почему там уже не до шалаша, там давай несим небольшие крупные суммы денег. Я спрашиваю: ну, ты же выходила замуж за шалаш. Что ж ты к нему, в общем-то, предъявляешь претензии? То есть это же забывается. Но первоначально эта идея была такой. А первое слово сказанное. Это и есть роспись на договоре.